Я новостный кадет, прежде чем мы начнем, у нас есть обновление консольных портов для вас, вот краткий обзор читов и новых опций меню, которые появятся в консольной версии Ultimate Custom Night, включая новые патчи. Добавлены параметры чувствительности контроллера, экран паузы, читы, перемещен фонарик с кнопки А на B, исправлено нажатие на Help, и, ярлык батон батон, скорость настройки уровня E, FastCoin иногда не появляется, отсутствующие Звуки, особенно лавтонные рок-звезды Foxy. Предупреждение, отображаемое на нелогичной части экрана, удалена возможность читерства челленджей. Для PS4, фиксированные уровни и, рандомизированные в меню, Xbox One, добавлена поддержка клавиатуры и мыши, а также магазин Microsoft, теперь доступный для Windows 10 на ПК. А теперь к делу. Это обычное видео о первой части серии в воспоминаниях о ней. О том, как мы любим эту серию до сих пор. Но вряд ли сейчас мы любим говорить о ней так, как равно 6 лет назад до любых секвелов. Все по-другому. Почему? Простая жутковатость и мало анимаций. Это считалось привычным из-за вдохновения в до сегодня. Где-то в середине 2014 мы смотрели на жуткую хоррор-игру. Мы видели тизер. Он смотрелся приятно. Сперва мы думали, что это совсем не выглядит жутко потому что роботы не страшны. Нам не нравились и, конечно же, нравились больше всякие монстры. На самом деле нас эта игра не интересовала. Затем мы увидели, что наш друг купил игру и играл в нее. Первый аниматроник, которого мы увидели, была Чика крупным планом в правом коридоре, а потом мы поженились. Потом у нас появился первый сын. Его зовут Мистер Киксер. Некоторые аниматроники не успевали даже прийти в офис со своими скримерами, так как скорость у них была, как у восходящего солнца. И если ты истинный фан этой игры ты знаешь насколько чувствуется уникальным красновато-коричневый аниматроник Ли с желтыми глазами и длинной мордой. Буквально самый быстрый персонаж в серии. Истинный фан сказал бы, я прихожу к себе домой быстрее, чем Фокси. Это ностальгия по простым звукам и нескольким анимациям. Все друзья, зная о ваших похождениях, подходили к вам и шепотом говорили, Фредди в окне. У тебя за спиной Фредди. Боже мой, я видел. Как Фокси бегает, и так далее. Они максимально старались не рассказывать вам, что случилось, и почему вы не можете закрыть дверь во время этого странного заклинившего звука. Это было очень весело. Не забудь ввести 1987 в кастомную ночь. Вы получите альтернативную концовку. Спустя время мой создатель убил этот слух, вставив скример золотого Фредди, и никто еще не упоминает что Матпад решает законы. Когда мы наблюдали за ютуберами вроде моего короля, закончившего режим 4 на 20, все реагировали так же, как и он. Это все и спасибо за просмотр.